Уважаемые коллеги, уважаемый председатель и судьи Конституционного суда, дамы и господа, я рад приветствовать и поздравить всех присутствующих с Днем Российской Конституции. Отмечая этот праздник, мы неизменно выделяем самое главное, несущие конструкции основного правового документа страны. Это прежде всего демократические принципы организации нашего государства, политические и экономические свободы граждан России. Но главная идея Конституции в том, что государство должно служить обществу, служить людям, должно работать на благополучие и успех каждого из его граждан. Вы знаете, каким трудным был путь Конституции. По сути, это был путь к новому демократическому государству. Вот уже более десяти лет мы произносим ставшие привычными слова «новая Россия». Но если вдуматься, мы так говорим о стране с тысячелетней историей. О стране, которая знала много примеров, как ничем не ограниченной власти государства, так подчас и его неэффективности и слабости. Мы говорим так о стране, в которой демократия и свобода личности в полном смысле выстрадана обществом. И в том, что новая Россия состоялась, есть большая заслуга создателей, авторов Конституции, самого основного закона государства. Тогда, в 1993 году, Конституция установила четкие правила для всех ветвей власти. Эти рамки конституционного поведения стали инструментом согласия различных политических интересов и, как результат, гарантировали нас от повторения экспериментов над обществом. Конституция скрепила федерацию, открыла новый этап в отношениях между уровнями власти. И в наши дни, уже опираясь на собственный опыт, мы Завершаем важную работу по разграничению властных полномочий. На этой основе укрепляем местное самоуправление и органы власти в субъектах Российской Федерации. В том числе в таких сложных, как Чечня. Ко мне обратилась избирательная комиссия Чеченской Республики с просьбой издать указ о порядке проведения конституционного референдума. И сегодня, в соответствии со статьей 11 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, этот указ о порядке проведения референдума в Чечне подписан. Дорогие друзья, Российская Конституция значительно раздвинула горизонты свобод и прав человека в России. Но люди все еще, к сожалению, достаточно часто сталкиваются с фактами и произвола, и беззакония, и бездушия, сталкиваются часто и с непрофессионализмом чиновников. Долг всех, всех, кто облечен властью и полномочиями, действовать во благо людей. А значит, строго следовать духу и букве основного закона нашей страны, Конституции Российской Федерации. Позвольте предложить тост за Конституцию России, за достаток и счастье граждан нашей страны, за мощь и достоинство нашей великой Родины.